Всем привет! Сегодня 24 апреля Мы занимаемся посадками черенков сосенок Которые позавчера обработали Ободрали сосенки И поставили воду, добавили туда корневин И вот что получилось у нас Вот уже пошел стволовой корешок видно не видно не знаю И сейчас мы их будем садить сейчас посадим посмотрим что из этого выйдет все делаем спонтанно интуитивно В следующем видео покажем прижилось или не прижилось это хозяйство так что всем до следующего видео